Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. Помните, когда я делал обзор на данный проект Asset Coin? В общем, многие думали, что это скам, что он закроется, накроется, ничего у них не получится. Как вы видите, Asset Coin у нас работает замечательно. Ребята развиваются и платформа уже их работает, скажем так не на 100%, но тем не менее они ее сейчас пытаются реализовать и двигают вперед. В общем, это у нас игровая платформа для тех, кто не в курсе, для тех, кто не слышали о данном проекте. Здесь у нас и ставки идут, и игры идут. С помощью биткоина можно делать депозиты с помощью монеты. Ассет точно так же можно делать депозиты. Все работает. Вывод и вот. Поэтому никаких проблем здесь, думаю, не будет. Как вы видите, здесь еще есть мастерноды. На мастер надо 10 тысяч монет, ацет. И получается, у нас также есть поз. Всего у нас 25 миллионов монет. В принципе, как бы немного и немало 25 миллионов монет. Ну и на мастер надо тоже, скажем так, немало монет. Но при данном курсе, как сейчас, он немного просел. Это у нас получается... Ну, не такие уж и большие деньги. Мне кажется, более интереснее можно будет сделать потренироваться. Так как опытный сейчас образец, на котором можно делать ставки, на котором можно, скажем так, понять, как работает сам проект, сама платформа. Вы здесь можете наблюдать команду. Эти ребята все реальные. То есть это не просто какие-то подставные люди. В общем, еще с прошлого года. Не помню точно, возможно, даже раньше, когда открылся данный проект. Люди до сих пор трудятся, занимаются разработками, работают. Тут есть кошельки по стандарту на все операционные системы. Ну, в общем, ребята пытаются двигаться. Попадаем мы на CoinMarketCap. Они, кстати, есть на CoinMarketCap. Цена, как вы видите, очень-очень маленькая есть биржи биржи конечно не такие значимые, так как они сейчас пытаются сделать упор на саму платформу ну и конечно же сама платформа что у нас сейчас из доступного что у нас работает это у нас получать составки как вы видите виды спорта да то есть можно там esports поставить какие-нибудь ставочки посмотреть допустим какие матчи идут там типа кайф глобал либо там не знаю, Call of Duty постоянно здесь вылетают команды можно смотреть какие коэффициенты делать анализ и делать ставку соответственно можно делать ставку как в монетах ассет точно так же можно делать в монетах получается биткоин все это легко вводится выводится я не буду свой основной аккаунт показывать Монетки можно купить на Gravix Биржа на самом деле Конечно такая вообще ни о чем Но тем не менее Она есть Что у нас еще имеется Здесь вкладка с новостями Там идут новости, обновления Ну и конечно остальные игры Скоро у нас должно все появиться Как вы видите Все идет в разработке Но тем не менее сейчас Ставки это уже неплохо В общем Просто хотел напомнить в таком данном проекте, что он существует. И не просто существует, а работает, развивается. Ребята за свои бабки берут, двигают проект вперед. И потихоньку у них это получается. Это я, лично для меня, как выглядит данный проект, это можно о нем задуматься. И пока цена на монету очень маленькая, можно немного проинвестировать. там, Даже хотя бы те же там 100 200 долларов закинуть и посмотреть на общий план развития, то есть это не те деньги которые страшно будут потерять либо очень жалко, ну каждый сам смотрит по себе и как говорится посмотрим как они себя покажут как заработать платформа, потом в полном объеме в общем ребята вот вывод работает за этой гарантию точно даю 100% даже ну, и даже 1000% на данный момент имеем пока что просто ставки есть у нас пост мастернода кому интересно можете поставить мастерно-ноду там на удаленку куда нибудь ну и в принципе как бы на этом все так что давайте тогда напишите в комментариях что вообще думаете по поводу данного проекта проект не мертвый у них есть дискорд админы всегда в онлайне всегда можно поинтересоваться задать вопросы и постоянно у них какие то Пускай небольшие, не очень значимые, но обновления и новости вылетают. Ну а на этом пока у меня все. Так что давайте пишите комментарии. Всем удачи, всем профита, всем пока.